Карма или пунья карма – это слова или действия, или мысли, которые увеличивают наше благосостояние. Например, вы э, полили деревце, небольшое благосостояние вам увеличится, потому что вы сделали что-то хорошее. Вы, допустим, э, кому-то что-то пожертвовали, тоже будет увеличиваться ваше благосостояние вы кому-то помогли дорогу перейти, вы занимаетесь какой-то активной благотворительностью. То есть в зависимости от масштаба этого всего вы накапливаете свое благочестие. И таким образом вы зарабатываете хорошую почву для того, чтобы в будущем было что-то хорошее. То есть вы делаете деятельность вот здесь вот. Там, где человек с долларом, с мешком стоит, видите, он сыпет в ямку, потом закапывает, это вы какое-то действие совершили хорошее. Потом это все переходит в, в растение, вы его поливаете, тоже хорошим мышлением, позитивным настроем, и в итоге вырастает дерево, с которого вы потом срываете плоды. Вот примерно такой. И потом, когда у вас появляются новые плоды, у вас появляется желание делать еще что-то такое. То есть вы усиливаете это все, и получается такой замкнутый круг. Это то, что усиливает благочестие и благосостояние человека.